Друзья, как вы видите, за пару минут я заработала более 100 рублей. Как мы видим, деньги мне поступили. Выплата с проекта Bitcoin Profit, друзья, проект платит. Если вы хотите зарабатывать так же, как и я, то обязательно досмотрите это видео до конца. Желаю всем удачи и денежного прилива! Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале «Как заработать в интернете» и с вами, как всегда, Майами. Сегодня у нас на обзоре самый новый, самый мощный инвестиционный проект под названием Bitcoin Profit.Capital. Друзья, это мега крутой и быстрый заработок в интернете с минимальными вложениями. Сегодня в этом видео я вам покажу, как с легкостью можно зарабатывать в проекте Bitcoin .Капитал 1000 рублей каждый час и выводить заработанные деньги себе на кошелек. Лично я в проект Биткоин Профит не раздумывая буду инвестировать 20 тысяч рублей, а через 72 часа я заработаю и выведу 140 тысяч рублей. И выводить свою прибыль я смогу каждую минуту. Да-да, друзья, вы не ослышались, заработанные деньги я могу выводить каждую минуту. Итак, давайте все по порядку. Это свеженький проект, который запустился сегодня буквально пару часов назад.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 Четвертый тарифный план – 300%, пятый – 400%, шестой тарифный план 500 – 500% за 24 часа. Начисление прибыли каждую минуту. Седьмой тарифный план – 600%, восьмой тарифный план 700 – 700% за 72 часа. Начисление прибыли каждую минуту. Минимальная сумма вклада – 100 рублей. Друзья, также есть калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. К примеру, если вы, как и я, будете заходить на восьмой тарифный план, то есть 700% за 72 часа, и проинвестируете так же, как и я 20 тысяч рублей, то наша прибыль составит 140 тысяч рублей. Чистая прибыль – 120 тысяч рублей. А зарабатывать без вложений мы можем на щедрой реферальной программе.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 Статистика компании Bitcoin profit .capital. Друзья, как я вами говорила, проект совершенно новый, он работает 0 дней. Участников на данный момент 168 человек. Проинвестировано более 140 тысяч рублей. Выплачено более 5 тысяч.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 Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. В настройках не забудьте указать свои платежные реквизиты. Ну а я сейчас создам свой первый депозит. Сумма вклада моя составляет 20 тысяч рублей. Захожу я на восьмой тарифный план, то есть 700 процентов за 72 часа Начисление прибыли каждую минуту. Платежную систему я выбираю пр Друзья, сейчас 20 тысяч рублей я переведу на данный Pay кошелек и мы с вами продолжим.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 Ну вот, друзья, по моему депозиту прошло 4 начисления. Прибыль на данный момент у меня составляет 129 рублей 60 копеек. Но ну а сейчас давайте я сделаю выплату с проекта. Проверим проект на платежеспособность. Сумма вывода 129 рублей платежная система PR Выплата моя успешно подтверждена. Статус у моей заявки успешно. Давайте я перейду в свой PR кошелек.